Добрый день, дорогие друзья! Наверное, каждый из вас сталкивался с интересным парадоксом. На месте кем-то случайно или специально выброшенного мусора, со временем почти обязательно возникает целая мусорная свалка. Почему же так происходит? Ответом на этот вопрос является так называемая теория разбитых окон, некогда сформулированная Джеймсом Уилсоном и Джорджем Каллингом. Она гласит что если было разбито стекло в доме, и взамен в него не вставлено новое, то вскоре в этом здании будут выбиты все стекла. А спустя небольшое количество времени здесь начнет царить настоящее мародерство. Иными словами, явные признаки беспорядка и попирания людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих, законопослушных граждан не очень, также забыть о существующих правилах. Возникает своеобразная цепная реакция, которую даже самый уютный городской квартал способна довольно быстро превратить не только в мусорный оазис, но и в средоточие уличной преступности. Теория разбитых окон – это психологический эффект, который снимает ощущение вины у человека, решившего бросить мусор в неположенном месте, что-то украсть или разрушить, ну или поступить как-то неправильно. Но этот эффект проявляется лишь там, где нормы поведения были уже кем-то открыты нарушены, особенно если это сделал какой-то авторитетный человек. Ну, например, каждому из нас хорошо знакомы несанкционированные мусорные свалки в дачных массивах или на лоне природы. С чего они начинаются? Правильно, с впервые кем-то выброшенных отходов в самом неподходящем месте. Позднее коллективная бессознательность заставляет и нас нарушать санитарные нормы, а вскоре мы уже почти не задумываемся о неправильности своего поведения и о возможных проблемах, связанных с наличием стихийной свалки. А ведь все начинается с одной порции мусора, который кто-то поленился утилизировать в специально отведенном месте. И сегодня мы вынуждены наслаждаться плодами своего собственного отношения к жизни. Грязь и мусор на улицах, неухоженность домов, нецензурная уличная брань, окурки, валяющиеся в подъездах и на улице, пасмурные лица людей. И всему этому неприятному соседству есть имя – теория разбитых окон. А ведь даже самый отъявленный нарушитель правил общественной морали не хочет жить в антисанитарных условиях, пользоваться грязными лифтами, есть недоброкачественную пищу. Тем не менее, последствия нарушенных норм, подобно кругам на воде, разошлись, отравив жизнь даже тому, кто однажды вольно или невольно впервые эти правила попрал. Кстати, феномен разбитых окон был учтен властями ряда крупных городов в США, Европе, Южной Африке, Индонезии и так далее. Тщательно следя за чистотой улицы, устраняя граффити со стен домов, руководство мегаполисов не только приучило граждан вести себя культурнее, но и добилось ощутимого снижения числа правонарушений. На мой взгляд, теория разбитых окон довольно многогранна, ее вполне можно применить к разным областям нашей жизни общению, воспитанию детей, работе, ведь если более широко взглянуть на это явление, то в теорию разбитых окон вписываются даже пиратские диски на прилавках магазинов, хроническое несоответствие каких-либо учреждений пожарным или иным нормам, повальное хамство на дорогах и нарушение элементарных правил участниками дорожного движения. То есть эта теория актуальна там, где действует принцип «Если другим можно, то почему нельзя мне?». Как итог, поведение одного конкретного человека, открыто нарушившего общепринятые правила, постепенно находит своих последователей и переходит в разряд социальных проблем, порою очень глубоких. В чем еще может проявляться данный эффект? Ну, Например, в жестоких фильмах или рекламе алкоголя и сигарет. То, что табуировалось предыдущими поколениями, нашими современниками стало оцениваться как вполне нормальное явление. И это уже приносит свои горькие плоды. Кто-то сказал, нарушение правил одним человеком влечет его личную ответственность перед Творцом и существующими законами, а вот публичная пропаганда этих нарушений подразумевает ответственность всего общества в целом. И с этим нельзя не согласиться. Поэтому если в здании разбито окно, его нужно как можно быстрее заменить новым. Если на дороге или в парковой зоне появляется мусор, его необходимо убрать, не дожидаясь когда люди начнут сваливать туда все подряд. И каждый из нас должен понимать, что бросая мимо урны банку из-под пива или выводя на стене неприличное слово, мы тем самым реально способствуем деградации культуры, ухудшению качества собственной жизни и возможному росту преступности. Дорогие друзья, Подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского и в ближайших выпусках программы мы вместе с вами продолжим увлекательное путешествие в мир психологии. Всего вам доброго.